этой передаче я решил рассказать вам о нашей вселенной и о свастике. Уж очень сильно меня достают некоторые зрители. Я уже говорил не раз и устал, честно говоря, объяснять людям. Но люди невежи, не ведают, а самое страшное, что они не хотят ведать. А ведь живут они в этой свастичной системе. И хочется таким людям просто-напросто сказать, вы подаете в суд на нашу галактику. Вот за то, что она свастичной формы. Я думаю, что наши предки улыбаются, когда видят такие комментарии, которые мне пишут люди. Обвешался крестами и так далее и тому подобное. Ну, мне стыдно за вас. Очень стыдно. Конечно же, если это пишут настоящие потомки рода небесного, они а серые, которые пытаются, так сказать, проникнуть на наши каналы под русскими фамилиями. Хотя, честно говоря, фамилия Иванов и Петров еще не говорят о том, что вы рус. Так вот, славяно веды, что нам говорят о строении Вселенной и истории человечества? Ведь веды – это очень ценный источник информации. Тут, конечно, меньше хронологических дат и менее подробно описано события за миллионы лет до нашей эры. веды определенно созданы на основе знаний арийской цивилизации, но тем и ценны они ныне живущим потомков Арии, в первую очередь, славянским и другим северным народам Евразии. Так что же такое славяно-арийские веды и что они нам говорят? В узком смысле под ведами подразумевается только Санти Веда Перуна. Это книга знаний или книга мудрости Перуна. Состоит она из девяти книг, продиктованных нашим первопредком богом Перуном, нашим далеким предком при своем третьем прилете на Землю на Вайтмане. Это произошло 40 тысяч лет назад. На сегодняшний день переведена с хорейского на русский на современный, и опубликована только первая книга этих вед. Ибо есть еще та информация, которая пока недоступна, ибо ее рано публиковать. В целом веды содержат глубокие знания о природе, отражают историю человечества на Земле в течение последних нескольких сотен тысяч лет, повторяю, сотен тысяч лет, но ну, по крайней мере не менее 600 тысяч лет. Я думаю, вам это о чем-то говорит Так вот, они также содержат предсказания Перу на грядущих событиях На эти 40 176 лет вперед То есть до нашего времени и еще на 160 с лишним лет вперед Веды по основе своей, на которые были первоначально записаны Делятся на три основных группы Сантия, я уже говорил вам что это не книги, мне без конца пишут, как могли сохраниться книги. Санти это пластины из золота или иного драгоценного благородного металла, не поддающегося коррозии, на которых тексты наносились путем чеканки знаков и заполнения их краской. Затем эти пластины скреплялись тремя кольцами в виде книг, либо оформлялись в дубовый оклад и обрамлялись красной материей. Харатия. Это листы или свитки из высококачественного пергамента с текстами. Волхвари – это деревянные дощечки с написанными или вырезанными текстами. Так вот, самый древний из известных документов – это Сантия. Первоначально именно Сантии и Веда Перуна назывались ведами. Но в них есть упоминания и о других ведах, которых еще тогда… То есть более 40 тысяч лет назад называли древними и которые на сегодняшний день либо утеряны, либо хранятся в укромных местах и пока по каким-либо причинам не оглашаются. Ну, от себя я должен добавить вам. Я знаю точно, что они не утеряны и они находятся у хранителей, у волхвов. И время опубликовать их еще не пришло. Санти отражают самые сокровенные древние знания. Можно даже сказать, что они являются архивом всех знаний. Кстати, индийские веды – это всего лишь часть наших славяно-арийских вед, переданных в Индию ареями около пяти тысяч лет назад всего. И сами индийцы говорят, что пришли с севера, белые боги и передали нам веды. Об этом много говорит и Светлана Жарникова, и Николай Левашов. В общем. Нет смысла перечислять всех наших величайших русов. Так вот, харатии были, как правило, копиями Сантий, или, возможно, выписками из Сантий, предназначенными для более широкого пользования в жреческой среде. Самые древние харатии это Харатии Света, книга мудрости, которые были записаны 28 736 лет тому назад. Или, точнее,. С 20 августа по 20 сентября 26 731 года до нашей эры, поскольку харати записать легче, чем сделать чеканку сантий на золоте, то обширные исторические сведения записывались именно в таком виде. Так, например, харати под названием Ависта были записаны на 12 тысячах баловьих шкурах 7513 лет тому назад. С историей войны славяно-арийских народов с китайцами. Помните, с великой Аримени, с китайским драконом. И заключение мира между воюющими сторонами, я вам уже рассказывал, и называлось сотворение мира в Звездном храме, что мы сокращенно пишем аббревиатурой СМЗХ. А звездным храмом назывался год по нашему древнему календарю, в который был заключен этот мир. В истории Земли это была Первая мировая война, и это событие было настолько потрясающим, а победа настолько значима для всей белой расы, что послужило точкой отсчета для ведения нового летоисчисления. С тех пор все белые народы считали лета от сотворения мира в Звездном храме. После захвата Руси паразитами это летоисчисление было отменено. В 1700 году лже Петром I Романовым, который навязал нам византийский календарь, поскольку с помощью Византийской империи Романовы пришли к власти, а сама Авеста была уничтожена Александром Македонским по наущению египетских жрецов, с тем, чтобы сотворение мира в Звездном храме не пролило свет на сотворение мира, описанное под их диктовку как вы сами понимаете, в Библии. Среди волхварей можно назвать Вельсову книгу, записанную, возможно, постепенно и несколькими авторами, на древних дощечках и отражающую историю народов Юго-Восточной Европы на протяжении полутора тысяч лет до крещения Киевской Руси. Волхвари предназначали для волхвов нашего древнего Духовенство староверов, откуда и пошло название этих документов, волхвари методично уничтожались христианской церковью. В древности у славяно народов существовало четыре основных письма по числу основных родов белой расы. Самые древние сохранившиеся документы, то есть сантии, были записаны древними харейскими рунами или рунникой как их еще называют древние руны, это не буквы и не иероглифы в нашем современном понятии, а своего рода тайные образы, передающие огромный объем древних знаний. Они включают в себя десятки знаков, записываемых под общей чертой, называемой «поднебесной». Знаки обозначают и цифры, и буквы, и отдельные предметы, или явления. Либо часто используемые, либо важные. В древние времена харейская руника послужила основной базой для создания упрощенных форм письма древнего санскрита, Черт Ирезов, деванагари, германо Скандинавской Руники и многих других. Она совместно с другими письменами славяно-арийских родов также стала Основой всех современных алфавитов, начиная с древнеславянского и заканчивая кириллицей и латиницей. Так что не Кирилл с Мефодием придумали наше письмо, как нам говорит Гуня. Я думаю, вы помните, как Гуня нам говорил, что мы были полулюди-полузвери, варвары-барбары и... Кирилл с Мефодием принесли нам, так сказать, культуру вместе с письменностью. Так вот, Кирилл и Мефодий создали один из его только удобных вариантов, чтобы была вызвана необходимость распространением христианства на славянских языках, то есть церковную письменность. Вот что они создали. Следует также добавить, что славяно-арийские веды хранят «жрецы-хранители» или «копен-инглинги». Хранители древней мудрости при славяно-арийских капищах, то есть храмах, древней русской инглистической церкви православных староверов инглингов. Точные места хранения, конечно же, нигде не указываются, поскольку нашу древнюю мудрость определенные силы пытались уничтожить в течение последних тысячи лет. Я вам уже делал об этом ролик, я думаю, что вы уже знаете, о каких силах идет речь. Сейчас заканчивается время господства этих сил, и хранители Вет начали переводить их на современный язык и публиковать. На сегодняшний день с сокращениями переведена всего лишь одна из девяти книг Сантиведа Перуна. Но это в узком смысле Вет, а в широком смысле кусочки Вет хранятся в разных местах всеми белыми народами, потомками тех славяно родов, которые первыми заселили нашу землю. Ну, о Великой Дарье я вам сделал несколько фильмов. Они также находятся в папке «Ведические ролики». Это родина наших первопредков. И, кто не смотрел, очень рекомендую. Далее. Кстати, следует также отметить, что Инглия, Откуда и произошло название церкви староверов – это некий поток, скорее энергии во всех ее видах, который исходят от единого и непостижимого творца Рам-Хи. Этот поток возникает в центре скопления материи при формировании галактики и связан с рождением звезд. Кроме Рам-Хи наши далекие предки почитали своих первопредков и кураторов, коих также почитали богами. Ими также были придуманы специальные образы, которые позволили концентрировать внимание и волю множества людей для управления силами природы, например, для вызова дождя. А люди, как маленькие боги, поэтому им для великих дел нужно было объединить свою волю и психическую энергию. Эти образы также назывались богами. Таким образом, у наших предков было три вида богов во главе с тем, кого называли Рамхой. Теперь о галактике. Для начала нужно напомнить, что видимая часть нашей галактики представляет собой диск диаметром 30 килопарсек, содержащий примерно 200 миллиардов звезд, которые группируются в четырех изогнутых рукавах. Мы видим галактику летними ночами с ребра, в виде млечного пути. Само собой слово «галактика» произошло от греческого «млечный». Поэтому нашим наблюдением, даже с помощью телескопов и радиотелескопов, галактические рукава практически недоступны, и современные науки считают, что их всего два. На самом деле их четыре, и наши, обратите внимание, предки далекие. Это знали точно и лучше современных. Широко используемый ими знак свастики, вот как раз тот знак свастики, который опозорили фашисты. И, конечно же, как вы сами понимаете, кто устроил эту войну, вы уже знаете, что это представители серых. И кто Гитлеру подкинул наш свастичный знак, которому сотни тысяч лет, минимум 600 тысяч лет. Вот и подумайте теперь, это и есть знак, обозначающий нашу галактику, есть и соответствующая руна в древне-харийском письме, обозначающая этот объект Вселенной. Именно вот этот свастичный знак, о котором так много все кричат, так и хочется сказать – подайте в суд на нашу галактику, а лучше найдите себе другую галактику. Так вот, наша галактика не всегда существовала, и не всегда будет существовать, галактика во Вселенной рождается из первичной праматерии, эфира, и пройдя цикл развития, умирает, чтобы вновь дать жизнь новым галактикам, как это делается с травой и листьями, и деревьями в течение года. Иными словами, во Вселенной происходит флуктуация материи в пространстве и во времени а Вселенная существует всегда. Цикл развития любой галактики описан во всех подробностях в упоминаемой выше книге «Мудрости». Подобное описание встречается и в древнем документе из Индии, который использовала Елена Балавадская. Я надеюсь, помните такую для написания своей книги «Тайная доктрина». Жизнь изначально присуща всем формам материи на всех ее масштабных уровнях и проявляется на определенных ступенях ее эволюции. Точнее, также она проявляется и при образовании материи в виде звезд и планет в том органическом виде, в котором мы ее знаем. Но разумная жизнь способна самораспространяться от планет одной звезды, планетам другой звезды по мере своего развития, накопление некоторой критической массы и достижение определенного уровня технического прогресса, при котором возможна постройка межзвездных космических кораблей. Очевидно, что с началом образования нашей галактики звезды начали зажигаться ближе к ее центру, Следовательно, и жизнь в органическом виде впервые зародилась, или, точнее сказать, проявилась именно там. Следовательно, и наибольшее уровни духовного и физического развития достигли люди, которые живут ближе к центру галактики и должны казаться нам богами. Солнечная система Наша Солнечная система находится в рукаве Ориона ближе к периферии галактики, на расстоянии примерно 10 килопарсек от ее центра. Поэтому органическая жизнь на ней могла появиться двумя путями – самозародиться или быть занесенной более развитыми цивилизациями от звезд, которые находятся ближе к центру галактики, веды повествуют, что люди появились на Земле путем их миграции на больших космических аппаратах Вайтмарах, с планет других звездных систем, а на Земле к тому времени были лишь растения и животные, да обезьяны, которые не успели проэволюционировать до уровня разумных существ, какими являются люди. Наши далекие предки имели более точные сведения не только о галактике, но и о всей нашей Солнечной системе, чем мы теперь. В частности, они прекрасно знали ее историю и ее строение. Они знали, что в состав нашей Солнечной системы, называемой системой Ерила Солнца, входило 27 планет и крупных астероидов, называемых Землями. Наша планета называлась Мидгард-Земля от имени, который на сегодняшний день осталось лишь родовое название Земля. Ну, для всех. Для нас, славяно ариев, потомков рода Небесного, она как была Мидгард-Земля, так и осталась. Другие планеты также имели иные имена. Ну, например, Земля Хорса, ныне Меркурий, Земля Мерцаны – Венера, Земля Арея – Марс, Земля Перуна Юпитер. Земля Стребога – Сатурн. Земля Индры – Хирон – Астероид 2060. Земля Вороны – Уран. Земля Ния – Нептун. Земля Вия – Плутон. Разрушенные более 153 тысячи лет тому назад Земля Дея, называемая ныне Фаэтоном, находилась там, где теперь расположен пояс астероидов между Марсом и Юпитером. К началу заселения Земли и людьми на Марсе и Дея уже находились станции космической навигации и связи наших предков. Только совсем недавно появились сообщения, что на Марсе действительно когда-то были моря и, возможно, планета была обитаемой иные планеты Солнечной системы до сих пор неизвестны нашим астрономам. Земля Симаргла, Земля Одина, Земля Лады, Земля Удр, Зерца, Земля Радагоста, Земля Тора, Земля Прови, Земля Крода, Земля Полкана, Земля Змия, Земля Ругия, Земля Чура. Земля догоды, Земля Дайма. По-другому выглядела и система Земли со своими спутниками, которые наши предки называли Лунами. Мидгард-Земля сначала имела две Луны, существующие ныне месяц с периодом обращения и 29,3 дня, и Лелю с периодом обращения 7 дней. От нее, наверное, пошла 7-дневная неделя. Около 143 тысяч лет назад к нашей Земле была перенаправлена луна Фата от погибшей Дея и размещена между орбитами Месяца и Лели с периодом обращения 13 дней. Леля разрушена в 109 806 году до нашей эры еще раз повторяю, 109 806 году до нашей эры, а луна Фата в 11 008 году до нашей эры в результате применения землянами сверхмощного оружия, что привело к всемирным катастрофам и отбросу человечества к каменному веку. Согласно руническим летописям, внешний облик Мидгард земли был совсем иной. Пустыня Сахара была морем. Индийский океан сушей. Гибралтарского пролива не было. На русской равнине, где располагается Москва, было Западное море. В северном Ледовитом океане был большой материк Дария. Я вам уже делал фильм, где очень и очень об этом подробно рассказывается. И, конечно же, прилагаются карты Меркатора и... Все данные. Далее Западную Сибирь заполняло западное море. На территории Омска современного был большой остров Буян. Дарию с материком связывал горный перешеек, Репейские, то есть ныне Уральские горы. Река Волга впадала в Черное море. А самая главная планета не имела наклона своей оси и обладала более теплым и мягким климатом в северных широтах, чем сейчас. Теперь великие войны в галактике. Мидгард-Земля находится практически на рубеже, который разделяет центральную, благоприятную для жизни часть галактики от а той периферийной ее части, в которой ощущается недостаток природных ресурсов. И самое главное – энергия, Инглия. Все эти недостатки четко прослеживаются даже в пределах нашей планеты. На полюсах холод и лед, на экваторе жара и пустыня. В средних широтах появляющиеся с периодом в 25 920 лет из-за прецессии земли ледники, заставляющие мигрировать людей и животных. И даже в одном и том же месте в течение года наступает то зимний холод, то осенняя слякоть, то летняя жара. Люди вынуждены на зиму делать запасы еды, дров, теплой одежды. В результате борьба за благоприятные территории проживания, за лес, нефть, уголь, газ, месторождение металлов и тому подобное всегда заканчивается конфликтами, войнами, в том числе и мировыми. В то же время ближе к центру галактики у планет имеется по несколько солнц. Вся их поверхность равномерно прогревается, в том числе со стороны ядра галактики. Люди не нуждаются в отоплении помещений, в теплых одеждах, не страдают от недостатка пищи и воды. Вся их деятельность направлена на правильное продление рода, на заботу о ближнем, на накопление и передачу знаний и на развитие духовности. Славяно-арийские веды повествуют о том, что во Вселенной существует множество миров, как на нашем масштабном уровне, так и на других, в том числе и на очень-очень тонких уровнях. Переход живого разумного существа из одного мира в более тонкий мир возможен только с потерей плотного тела и только с развитием все более высокой духовности. Поэтому существует так называемый «золотой путь духовного развития» которые имеют свои закономерности, связанные в первую очередь с доступностью знаний. Веды утверждает, что в древности Чернобог решил обойти все вселенские законы восхождения по золотому пути духовного развития, снять охранные печати с сокровенной древней мудрости своего мира для миров низших в надежде на то, что по закону божественного соответствия для него снимутся охранные печати с сокровенной древней мудрости всех миров высочайших. Благородный Белобог объединил светлые силы на защиту божественных законов, в результате чего развязалась Великая Асса – война с темными силами из низших миров. Светлые силы победили, но часть древних знаний все же попала в низшие миры. Обретя знания, представители этих миров начали восхождение по золотому пути духовного развития. Однако они не научились различать добро и зло и стали пытаться вести низменные формы жизни в приграничные с миром тьмы области, куда попали небесные чертоги, созвездие Макаши то есть большой медведица, рады Ориона и расы малого и большого льва. Чтобы темные силы не смогли проникать на светлые земли, богами-защитниками был создан защитный рубеж, который прошел через земли и звезды указанных чертогов, а также через миры Яви, то есть наш живой мир. Через мир Яви, мир Нави – это мир умерших, и прави мир богов, наша планета также находится на этом рубеже, а человечество является свидетелем и участником войн. Наши предки в древние времена Мидгард-Земля находилась на пересечении восьми космических путей, которые связывали обжитые Земли в девяти чертогах светлых миров, включая чертог расы, где проживали только представители великой белой расы или расичи. В те времена представители именно белого человечества первыми заселили и обжили Мидгард-Землю. Прародиной многих наших предков является солнечная система со золотым солнцем в чертоге расы. Рады белых людей, живущих на землях в данной солнечной системе, именуют ее дождь-бог солнца. Современное название – бета-льва или денебола. Его называют Яро-Великим Златым Солнцем, оно более яркое по излучению светового потока по размеру и массе, чем ерила Солнца. Вокруг Золотого Солнца вращается Ингард Земля, период обращения которой составляет 576 суток. Ингард Земля имеет две Луны, Большую Луну с периодом обращения 36 дней и Малую Луну с периодом обращения 9 дней. В системе золотого солнца на Ингард-Земле существует биологическая жизнь, схожая с жизнью на нашей Мидгард-Земле. В одной из битв второй Великой Асы на вышеуказанном рубеже космический корабль Вайтмара, перевозивший переселенцев в том числе с Ингард-Земли, получил повреждение и вынужденно приземлился на Мидгард-Земле. Вайтмара опустилась на северный материк, который был назван звездными путешественниками Даарией, то есть даром богов, даром Арием. На Вайтмаре находились представители четырех родов союзных земель великой расы. Это роды арийцев, харийцев, роды славян Росены и святорусы. Это были люди с белым цветом кожи и ростом более двух метров, да, но имели различия в росте, в цвете волос, в цвете радужной оболочки глаз и группе крови. Дарийцы имели серебряный, серый, стальной цвет глаз и светло-русые, почти белые волосы. Харийцы обладали зеленым цвет глаз и светло-русыми волосами. Небесный, голубой, васильковый, озерный. Цвет глаз и волосы белесого до да темно-русого были у светорусов. Расцены имели огненные карие глаза желтые и темные русые волосы. Цвет глаз зависел от того, какое солнце светило людям этих родов на их родных землях в процессе их эволюции. Арийцы отличались от светорусов и еще и тем, что умели распознавать, где ложная информация, то есть кривда, а где правда. Это было связано с тем, что арийцы имели опыт войны с темными силами, защищая свои земли. После ремонта Вайтмара часть экипажа улетела, то есть вернулась на небеса, а часть осталась на Мидгард-Земле, поскольку планета им понравилась, а у многих из них к моменту от успели родиться земные дети. Те, кто остался на Мидгард-Земле, стали называться Асами. Асы – это потомки небесных богов, живущие на Мидгард-Земле. А территория их для дальнейшего расселения стала называться Асией. Впоследствии, как вы знаете, ее переименовали в Азию. Поскольку первоначально ее заселили асы, после расселения также появились названия ⁇ Рассения и «расичи». Затем последовало переселение с Инград земли людей белой расы на Мидград землю в Дарию. Переселившиеся люди на Мидград земле помнили о своей древней прородении и величали себя они иначе, как даже внуки то есть потомки тех родов великой расы, которые жили под сиянием даже бога солнца, живущих на Мидгард земле, стали называть великой расой, а оставшиеся жить на Ингард земле древней расой. Разные люди. На Мидгард земле проживают люди с различным цветом кожи и определенной территорией проживания. Земное человечество имеет предков, которые прибыли на Мидгард-Землю в разное время из различных небесных чертогов и имеют свой цвет кожи. Великой расы – белый, великого дракона – желтый, огненного змея – красный, мрачной пустоши – черный, пекельного мира – серый. Об этом я вам уже сделал передачу. Союзниками белой расы в битве с силами тьмы были люди из чертога Великого Дракона. Им разрешили поселиться на земле, определив место на юго-востоке, на восходе Ерила Солнца. Это современный Китай. Другому союзнику людям из чертога огненного змея определили место на землях в Западном Атлантическом океане. Впоследствии с приходом к ним родов расы великой эта земля стала называться Атлань, то есть земля антов. Древние греки ее называли Атлантидой. После гибели Атлани 13 тысяч лет тому назад праведных краснокожих людей на Вайтмарах переправили на американский континент. В древние времена владение великой страны черных людей охватывали не только африканский континент, но и часть Индостана. Когда-то расище спасли часть людей с черным цветом кожи, погибавших на различных землях в чертогах мрачной пустыши, разрушенных силами тьмы, путем переселение их на Африканский континент и в Индию, затем спасли часть черных людей с погибшей планеты Деи. Индийские племена дравидов и нагов принадлежали к негроидным народам и поклонялись богине Калима, богине черной матери и черным драконам. Их ритуалы сопровождались кровавыми человеческими жертвоприношениями, поэтому наши предки даровали им веды священные тексты, ныне известные как индийские веды, индуизм. Узнав об извечных небесных законах, таких как закон кармы, инкарнации, реинкарнации, рита и других, они отказались от непристойных дел. Все вышеперечисленные люди, хотя и различаются цветом кожи, но имеют один генотип. Ворогом великой расы и других рас на мидгард являются представители Пекельного мира, тайно проникшие на мидгард поэтому территория их проживания не определена. В ведах их называют чужеземцами, а места их первичного обитания – Пеклом. Как указывают Веды, они обладали серой кожей, глазами цветом рака и были изначально двуполы. Гермафродиты Могли быть и мужчиной, и женщиной В зависимости от фас Луны Менялась их половая ориентация Но я думаю, не имеет смысла мне Вам подробно об этом рассказывать Ибо Серым я посвятил отдельный фильм Многие из вас уже его посмотрели И там, так скажем Более все развернуто И не имеет смысла повторяться Теперь боги наших предков. На Мидградземле неоднократно пребывали боги. Покровители, кураторы, первопредков, людей общались с с потомками расы великой, передавая им мудрость, историю и заповеди предков, знание выращивания злаков, устройство общины жизни, продление родов, воспитание детей и так далее. Прошло 165 32 года от времени, когда богиня Тара посещала Мидгард-землю. Она является младшей сестрой бога Тарха, названного Дождь богом, давшим древние Веды. Вы помните, дорогие мои, нашу великую славяно-арийскую империю Тартарию именно, даже богом именем бога Тарха и его сестры Тары и называлась Тартария. Полярная звезда у славяно-арийских народов именуется в честь этой прекрасной богини Тары, а возможно и наоборот, если женщина прилетала с этой звезды. Тарх был покровителем. Восточной Сибири и Дальнего Востока, а Тара – Западной Сибири. Совместно получилось название территории Тархтара, переинащенная потомками потом в Тартарию, как я уже сказал, а затем перекочевавшая в название народа вдруг Татар. Ну, вы понимаете, что паразиты, дабы стереть память о Тартарии, естественно, сделали... Татарию. Более 40 тысяч лет назад из Ураль земли в черту Орла, на сворожьем небесном круге в третий раз посетил мидгард землю бог Перун, бог покровитель всех воинов и многих родов расы великой, бог громовержец, управляющий молниями, сын бога сворога и Лада Богородицы. После первых трех небесных битв между светом и тьмою, когда победили светлые силы, Бог первым спускался на Мидгард-Землю, чтобы поведать людям о происходящих событиях и о том, что ожидает землю в будущем. О наступлении темных времен. Темные времена – это период жизни людей, когда они перестают чтить богов и жить по небесным законам, а начинают жить по законам, которые им навязывают представители пекельного мира. Я думаю, что здравомыслящие люди понимают, что речь идет о религиях. Они учат людей самим создавать законы и жить по ним, тем самым усугубляя их жизнь, приводят к деградации и самоуничтожению. Существует предание, что бог Перун еще несколько раз побывал на Мидгард-Земле, дабы поведать потаенную мудрость жрецам и старейшинам роду Святорасы, расы, как подготовиться к темным тяжким временам, когда рука нашей свастичной галактики будет проходить через пространство под властной силам из темных миров пекла. Речь, конечно же, дорогие мои, идет о прошедшей уже... Ночи Сварога. В это время светлые боги перестают посещать свои народы, так как они не проникают в чужие пространства под силам этих миров. Вот вам ответ. Многие спрашивают, как могли наши боги допустить сие. Я вам еще раз объясняю, что во время Ночи Сварога наши боги не могут посещать нашу землю. Еще раз хочу вам специально повторить, в это время светлые боги перестают посещать свои народы, так как они не проникают в чужие пространства, подвластные силам этих миров. С выходом рукава нашей галактики из указанных пространств светлые боги вновь начинают посещать роды расы великой. Начало светлых времен начинается в священное лето 7521-е то есть в 2012 года наши светлые боги потихонечку начинают проникать на Мидгард-Землю. И к утру Сварога 2026 года они полностью будут в силе. Затем на Мидгард-Землю пребывал еще Дождь Бог. Бог Тарк Перунович, Бог хранитель древней великой мудрости. Был назван Дождь Богом, дающим Богом. Зато что дал людям, великой расы и потомкам Рода Небесного девять сантий. То есть книг. Эти сантии были записаны древними рунами и содержали священные древние веды, заповеди Тарха Перуновича и его наставления. Все жители в различных мирах, в галактиках, звездных системах и на землях, где проживают представители древнего рода, живут согласно древней мудрости родовым устоем и правилам, которых придерживается род. После посещения богом Тархом Перуновичем наших предков они стали именовать себя дождь боговы внуки. Наших предков посещали и многие другие боги. В следующей передаче я подробно расскажу вам о гибели Луны Лели, о гибели Луны Фаты. Древние единицы измерений, древнейший славяно-арийский календарь. Затем я заканчиваю. Всем здравия и здравомыслия. Слава роду!